Оля, я видела в соцсетях, что ты запускаешь какой-то курс. Мне интересно, расскажи о нем. Этот курс лучшая версия называется Моего тела. Это обновленный курс Вечная молодость лица плюс молодое тело. То есть три курса у меня уже, три потока у меня уже прошло, и сейчас я год я его не проводила, собирала новые знания. И кое-что тут произошло со мной, во мне, трансформации некоторые. И я решила создать новый, улучшенный вариант. Улучшенный вариант того, ну, казалось бы, вроде и куда лучше, потому что результаты были просто замечательные. Это курс на обновление тела и лица. В этом курсе приходили тютеньки реально тетеньки <св> выходили на выходе были девочки и конечно же самые лучшие результаты я разместила в отзывах ну... это, да это хорошие результаты это прям лучшие результаты причем такие результаты что даже я не ожидала <св> сама я вот. за столь короткий период это же месяц там два пакета один месяц а, только тело восстанов восстановление идет а второй пакет это еще плюс лицо и женское наполнение угу. вот и сейчас я обновила обновила его для того чтобы еще добавить гормональное омоложение так как ко мне девочки приходят скажем так с таким запросом чтобы продлить молодость и женственность у меня есть такие тренинги я решила включить именно еще вот этот аспект женственности но, опять же, в улучшенном варианте, потому что как тета-целитель я провожу еще в этом курсе закрытую работу. Исцеляю именно по зависимости, с работу с зависимостями от определенной еды, ну, например, мучного, сладкого, соленого и уменьшаем объемы пищи. Конечно же, работаем дальше, работаем еще и с едой, самой едой, и девочки просто после этого, они заходят в магазин, и, и их мозг реально сразу считывает только лучшую для себя еду, здоровую пищу. Неужели такое бывает? Да, они после курса пишут, пишут мне, Оля, в магазинах нечего поесть, взять покушать. Какая прелесть. Это действительно, это тета-работа, она действительно шикарно вписывается в этот курс, и даже групповая работа, она дает потрясающие результаты. Угу. Плюс ко всему, я, я же провожу работу, чтобы эти результаты, они были стабильны у людей. И это, конечно, здорово, когда люди в конечном итоге получают точный алгоритм, как довести свое тело до идеальных, в их понимании слова, параметров тела, лица. И затем они это, это, с этим алгоритмом дружненько, бодренько шагают по жизни. И результаты улучшают или держат эти результаты всю жизнь. Ну, то есть это по их желанию. Очень интересно. Скажи, пожалуйста, а можешь ты назвать, в чем уникальность твоего курса? Конечно. Курс мой уникален уже потому, что мои результаты, вот в 57 лет, я тренер, эксперт, автор своих, опять же, программ и всех тренингов, мои результаты, по крайней мере, на русскоязычном пространстве повторить пока что никто не может, потому что уникальность в том, что я не применяю ни лекарства, никаких лекарств, ни бат, ни средств в современной косметологии, ни на тело, ни на лицо. То есть именно, именно в этом уникальность, что я запускаю внутренние ресурсы, активирую их с помощью определенных методов, как те это целитель, и вывожу людей на восстановление внутри себя. И, конечно же, человек, он расцветает, он реально расцветает. Еще такой момент, уникальность вот этого четвертого потока в том, что я лично буду улучшать свои собственные результаты вместе с, с участницами. Угу. Да, я решила ну, за, в определенные периоды жизни, через 5-7 лет, я провожу такую ревизию и улучшаю свои собственные результаты. Поэтому... Правда, не знаю, куда еще улучшить, но... <с> но, тем не менее, Решила... да, всегда есть, да, к чему стремиться? Есть, да, есть куда к чему стремиться, и нет предела <с совершенства, да, также да. говорят. Угу. Поэтому, конечно же, я буду проходить этот курс с участницами, и у меня есть, что им показать новое, что им дать новое. И это новое, конечно же, оно настолько уникально, что я точно могу сказать, такими методами и такого алгоритма не использует никто и более того повторить мою работу невозможно потому что она она разовая происходит разовый каждый поток я работаю по-разному и результаты мои результаты и результаты участницы каждого потока они только в плюс идут вот так. здорово спасибо Бля. очень так интересно жду, да? жду. Благодарю за вопросы. Вопросы хорошие. И, конечно же, я приглашаю всех желающих на мой уникальный курс «Лучшая версия моего тела». Четвертый поток. Уникальный в том, что я прохожу его вместе с участницами. Пока-пока. С вами я, Ольга Мира.